Any place that was a play area for Chinese emperors should prove a worthy play area for tourists. This definitely holds true when it comes to the Summer Palace, an imperial garden with a history of 800 years. The grounds include three main features, Longevity Hill, Nanhu Island, and Kunming Lake, all of which are not what they appear. In the 18th century Qing Dynasty Emperor Qianlong ordered them created as his mother's 60th birthday present. The earth removed to expand Kunmin Lake made the island and the hill. An aficionado of art and architecture, Chan Long wasn't done there. He added many of the palace's magnificent structures. The first of which is the Long Corridor, stretching just under eight football fields and with 14,000 individual paintings on its ceilings and scaffolds, it is known as the longest painted gallery in the world. Right behind and above me is the Tower of Buddhist Incense. Climbing the tower is one of the pleasures of the garden. When you reach the top, expect to be dazzled with a royal look at the palace grounds in Beijing. You really have to climb on top of this mountain and check out the view to appreciate how hard the work must have been to make all of this by hand. This is the Sea of Wisdom Temple, yet another feat by Emperor Shan Hidden behind the Tower of Buddhist Incense, the structure is also known as the Beamless Hall because it only consists of stone blocks, arches, and keystones. Make sure to leave at least a half day, if not a full day, for the Summer Palace. The maze of structures, trails, and gardens on Longevity Hill alone deserve hours of contemplation. I think this place is great. Me too! It's interesting to note that the design of the palace today stems from Qianlong, but many of the structures themselves exist only because of Empress Dowager Zixi. Colonial forces destroyed most of the grounds in 1860 during the Second Opium War and again during the Boxer Rebellion in 1900. Empress Zixi funneled funds originally intended for the Chinese Navy to repair the palace to its original splendor. Emperor Sushi herself is a fascinating figure in Chinese history. Supposedly the daughter of a low-ranking government official, she found her way to become a Qing emperor's concubine. She bore him a son. This raised her value in the ranks of the king's lady friends and eventually allowed her to take control of all of China. Although auspicious in her climb to power, historians credit her with causing the downfall of the Qing dynasty and, in essence, the Chinese dynastic system altogether. The Empress's presence can be best felt at the Garden of Virtue and Harmony. Here, Sushi herself would sit before the great stage and enjoy private showings of Beijing theater and opera. The stage consists of three levels that can host three different performances simultaneously. Today, the theater still holds performances, but for a much wider audience. If Sushi did it, why not you? У каждого императора должен быть сад, где, исполнив свои официальные обязанности, он сможет праздно прогуливаться, находя покой для сердца и мыслей. Не имея такого уголка, он утрачивает свою сильную волю, а его усердие в делах правления вскоре угасает. Так, прикрываясь политической необходимостью, император Цянь Лун в середине 18 века принудил выделить средства на воплощение своей мечты. И сад превзошел все то, что с 1150 года строилось вокруг императорских летних резиденций за воротами Пекина. Холм Долголетия, высочайший искусственный холм, венчает пагоды воскуриваний в честь Будды. Муки трудного крутого подъема, просветляющий путь к молитве. Дикий скалистый ландшафт был сооружен силами десяти тысяч кули два с половиной столетия назад. Восьмиугольная пагода была любимым храмом Ци -Си, последней императрицы Китая. Культ предков и конфуцианства она отвергала, поскольку и там, и там подчеркивается превосходство мужчин. А женщины имели право слова, лишь будучи матерями сыновей неба. Цейси почитала Гуанинь, буддийскую богиню милосердия, женщину со множеством рук, готовую прийти на помощь. Находясь перед этой гигантской статуей на тесном пространстве, даже государыня не могла не ощущать потребности в помощи. Гармония архитектуры и природы – таков принцип, заложенный в основе комплекса. Галереи разграничивают и при этом всякий раз открывают новые неожиданные виды на ландшафт западных гор, словно невзначай подчеркнутый отдельными пагодами. Открытые с боков, но закрытые сверху, галереи соединяют между собой залы приемов и храмы, архивы и сокровищницы, театры и кухни. Простор для дующих с гор прохладных ветров, укрытие на случай пеших прогулок или поездок в Поланкине при любой погоде. От заостренных монастырями крутых склонов Гималаев до живописных водных ландшафтов к югу от Янцзы. Здесь воссозданы самые знаменитые пейзажи Китая. Три четверти площади парка в 290 гектаров занимает это искусственное озеро. Бронзовый бык напоминает о древнем обычаи умиротворять водного демона, принося ему в жертву крупный рогатый скот. В 1860 году, когда Китай отказался уступать англичанам и французам большие территории для торговли, иностранные войска разрушили все императорские сады, не пощадив и летний дворец. Мост 17 арок остался невредим. Циси, наложница почившего в 1861 году императора, мать единственного наследника трона, стала регентшей. Она хотела поскорее забыть о бесславных разрушениях и, не обращая внимания на обнищавший народ, приказала вновь отстроить декорации имперского могущества. Она брала пример Сцянь-Луна, ее личные покои в чертоге радости и долголетия. Она была чистолюбива и еще девочкой втайне научилась читать и писать. Драконы Феникс, символы императора и императрицы, украшают здание официальных церемоний. Считается, что дракон приносит богатство и удачу, он символизирует императорскую власть, добро и плодородие. На страже утронного зала стоит Цилинь. Согласно преданию, это сказочное животное с чертами оленя, рыбы и коровы всегда является во время правления хорошего государя. Однако в период регенства Циси китайская империя двигалась к своему закату. Когда император устраивал здесь приемы, кверху устроился дым благоухающей древесины. 48 лет продолжалось так называемое правление за занавесом государыни Циси. На троне всегда восседал юный император, однако именно Циси нашептывала из-за ширмы свои решения. Она назначала и увольняла министров, выносила приговоры, решала быть миру или войне. Она была одинокой регентшей, которой не доставала хороших советников. До 1908 года судьба Китая находилась в ее руках. Сначала она правила вместо своего сына. В 1874 году он скончался от оспы, едва дожив до 18 лет. Цэси усыновила маленького племянника и осталась у власти регентшей уже при нем. Впоследствии, когда наследный принц настроился против нее, она объявила его сумасшедшим и посадила под домашний арест. Всей этой роскошью Циси желала показать, что способна восстановить могущество императорской власти. Должен быть обустроен уголок для радостного и беззаботного времяпрепровождения, которое окружит жилище миром и гармонией. Это наставление по садовой архитектуре 500-летней давности ЦИСИ приказала исполнить в Летнем дворце. Императрица не ведала жизни за пределами дворцовых стен, не имела представления о бедности и беспорядках в стране, о переменах в мире, о жадной хватке чужеземцев, протянувших свои руки к Китаю. Против ее расточительности высказывали протесты, и восстановление дворца временно было приостановлено. Однако министр военно-морского флота оставался у нее в долгу, ведь это его отпрыска она усыновила в качестве нового маленького императора. Так деньги, на которые предполагалось построить необходимый стране флот, втайне потекли на переделку дворца. Проводить приятные предвечерние часы в мраморном чайном домике – это Цеси любила больше всего. Чайный домик в виде парохода выглядит как ироничный символ источника финансов. Каждый год с 1 апреля по 10 октября Циси жила здесь. Вдали от жаркого душного Пекина, от огромного каменного запретного города, она чувствовала себя отлично. Обычно она приплывала сюда на лодке. И в Летнем дворце она постоянно была окружена евнухами и служанками, а распорядок ее дня был регламентирован церемониалом. Но здесь она была свободнее, могла созерцать природу, кататься по озеру на лодке, устраивать пикники под ивами, а иногда даже наслаждаться уединением. Озеро разделяют искусственные плотины, через каналы перекинуты мосты, куда не кинь взгляд, всюду мифические животные, львы, символы власти. Благодаря замысловатому разнообразию ракурсов, которое, впрочем, кажется вполне естественным, возникают сказочные пейзажи, подобные то и дело меняющимся театральным декорациям. Сказочные пейзажи, которыми можно, не замочив ног, наслаждаться в любую погоду под крышей галереи, протянувшейся на 720 метров. Пекинцы говорят, эта галерея столь длинна, что если обменяться первыми словами любви в одном ее конце, то, добравшись до другого конца, уже можно назначать день свадьбы. Стороне, по центру, у ворот рассеянных облаков причаливали лодки в дни рождения Циси, и процессия поздравляющих тянулась к чертогам у подножия пагоды. Северный склон с другой стороны холма, неровный ландшафт, хвойные деревья и тибетские храмы. Всего в нескольких шагах от приятного юга открывается другой мир, как если бы мы преодолели путь в тысячи километров. В 1900 году Летний дворец был второй раз разрушен чужеземными войсками, и этот склон в течение 80 лет оставался полем развалин. Он был отреставрирован уже в эпоху коммунистического Китая. Только каменный храм Моря Мудрости пережил атаку вандалов. Не все фигуры Буд пострадали в то время, многие были обезглавлены позже усилиями туристов. Циси, как и все члены маньчжурской династии, исповедовала тибетский буддизм. И здесь опять Гуанинь, милосердная богиня, уже в ином облике цвета и формы. Все имеет более глубокий смысл. Зеленый означает высочайший внутренний покой, красный – цвет огня, радости и юга. Желтый – цвет земли Китая, в него окрашены все императорские крыши. Разные участки, храмы, дворцы, сады и дворы жилых домов повсеместно разделяют стены. Жилища чиновников имеют черные кровли – Бог долголетия охраняет императорский архив, венчая конек его крыши. По количеству и очередности фигур на крыше можно определить ранг обитателя дворца. Павильон драгоценных облаков весьма далек от воздушной легкости, он весит 7 тонн. Павильон был отлит из бронзы в 1755 году и всякий раз, когда дворец терпел разрушение, оставался невредим. В анналах говорится, что при его шлифовке насыпалось 5 тонн стружки. Летний дворец наделен величием императорского дворца, но сохраняет при этом элегантность декоративного парка. В этом лабиринте дворов и зданий плелись интриги, которые привели Китайскую империю к гибели. Отчужденности Циси от мира, ее упрямству, ее любви к природе и придворной роскоши, обязаны и тем, что летний дворец сохранился, единственный из императорских садов. Мечта всей китайской садовой архитектуры осуществилась именно здесь, через высочайший уровень художественного мастерства достичь совершенной природной естественности.